Здорово, бандиты! С вами Панда. Это выпуск REMPage Top 10. Пришли свою рампагу по ссылке в описании. Поехали! Первый наш сегодняшний герой это Банша. Женщина, которой сложно в этой жизни, но у нее есть огромное число злобных подружек, которые, как бабки старые на лавочке, позволяют довольно быстро. Наказать всех школьников, которые ходят мимо них. Самсноу Банши дикий урон, как вы знаете. Особенно, когда у него есть Актарин Кор, Ее просто не убить, не убить эту э, грязную старушку. Ну и сами видите, что просто противник, ну просто сыпется, сыпется. Бегают, а бабки наказывают. Неплохая рампага и достойный герой. Следующий наш персонаж Энигма. Да, это Black Hole, да, это классика, но какой это Black Hole? Четыре черта просто отдыхают. Баратрум, шансов у тебя нет и... Собственно, он уходит в закат. Остается только сикер, Сикер обнаглевший, Но, как вы понимаете, Энигму не так просто наказать. И Энигму легко с блинка догоняет Сикера И врубает ответочку болот сикеру. Хорошо уходит в стелс луна. Получается, у нее даже задизейблить немножечко джагернаута. И вот так вот в наглую врубает ответку. Три подряд. Боже мой, лич! Чайник уходит практически в никуда. Луна на копейке. 15 хп. Выживает. Дазл дает крест. Все, это рампага. Дазл, наглость, ну, луна умирает, да какая разница, она пятерых завалила. Морфинг, следующий наш персонаж, получает по голове, немножко отходит от сала, все-таки опасно, купол Войда, и Морф не успевает здесь расконтролить, и просто попадает в купол, ну не успевает здесь на он сообразить. Тем не менее, как только выходит из купола, он вполне хорошо ориентируется в ситуации, легко убивает четверых, остается здесь крутящийся Джиггернаут, и Морф с двумя, так сказать, уклонениями наказывает. Следующий наш герой Тракса, любимый герой школьников. Поставь лайк, если не любишь Траксу. Поехали. Самое время догонать дерево. Дерево не успевает уйти в стелс, не до того ему. Ну и, собственно, добрый вечер. Третий килл. Дерево. Тиник. Ну и ондайнг, я не знаю. Наглость, конечно, это такое, но... Зря ты сюда полез. Легкая, легкая довольно рампага для Траксы. Следующий наш герой. Мамка Паучиха, давно ее не было видно. Пуш получает по голове. Под репелом Паучиха добивает Паджа выходит команда противника втроем отбегает хитрая паучиха ждет подходящего момента у нее даже сапога нет обратите внимание да потому что фармила орчит но ну, это правильно 15 минута орчит не так плохо прилетает сапог поджидает поджидает момента хитрая паучиха расставила свои сети и собственно добрый вечер добрый вечер мистер чайник здравствуйте инвокер вот так паук ждал паук просто ждал своего часа и он дождался Вайпер ничего не подозревает, а пауки уже едят его зеленую плоть. Отличная рампага, шикарная рампага. Следующий герой Спектра. Обожаю, когда так делает Спектра. Добрый вечер, прожимает ульту. Просто 5 противников здесь, наплевать Спектре, у нее Радик. Боже мой, она выжигает там под телепортом. Драгонайт. Четыре подряд. Просто четыре подряд от Спектры. Ну и собственно сама Спектра является уже вслед своими иллюзиями и наказывает Драга Найта Шикарная армпагой на Спектре. Красиво, шикарно просто, супер сыгранно. А у Творди Вовер да играет хорошо в последнее время. Без проблем. Просто просто просто нагибает на фонтане. Ну без шансов. Горит. Да наплевать ему на все. Не подхилится даже. Хп нет, 160 хп. Вовремя закрывает. Хороший корабль от кумки. Не знаю, что, они, что там иллюзия, но все равно попадает, все равно попадает корабль. Куда-то оно попадает. Мало ХП у Девовера, наглеет, просто без ХП уже. Ну, опять 160-170 в жизни. Все, вот такая ульта. Отлично сыграна, просто шикарно. Не зассал и выиграл. Следующий наш герой Сларк. Красивый мужчина, базару нет. Собственно, начинается э, то, чего вы так долго ждали. Резня. Рестница сейчас, скелет. Да плевать на этого скелета. Сларк отбегает. Но просто отбегает, чтобы дождаться подходящего момента. Немножко отхилиться и снова в бой. На этот раз скелет будет наказан. Подходит инвокер. Я думаю, что здесь у инвокера тоже без раскладов. Да, скулбашер, Скади, добрый вечер. Верно подхиливает, не знаю, стоило ли делать в данный момент. Ну, как бы да, надежно, надежно отыгрывает, чтобы не сдох Сларк. И вот так вот 4 подряд. Сэмка вовремя, вовремя ты вылезла. И, собственно, рампага Сларка. Самое время, самое время этой рампаге случится. Ну и морф. Еще один морф. Да, сегодня у нас такой морфлинги, морфлинговый выпуск если можно так сказать и пока вы смотрите последнюю рампагу на морфе хотел поблагодарить вас за то что ставите лайки давайте наберем 10 тысяч лайков на этом видео со своей стороны пообещаю выпускать ролики почаще выпускать видео каждый день и таким взять вашу рампагу в выпуск кстати что еще хотел сказать в конце этого ролика должна была быть реклама какого-то с магазина рандомных вещей но я послал его нахрен переписку вы видите сами Пожалуйста, поставьте 10 тысяч лайков, это правда важно для меня. Спасибо, что смотрели. Удачи вам! Отравляйте рампаги по ссылке в описании. Спасибо.